Fox News разоблачили. Несмотря на новые судебные документы, раскрывающие самые громкие имена Fox News, а также топ-менеджеров, они никогда не верили, что выборы были украдены. Они все равно дали мегафон теории заговора, утверждая, что это так. И даже по состоянию на вчерашний вечер Такер Карлсон, которого мы теперь знаем в частном порядке, сказал, что Трамп должен уступить. И сказал, что мошенничество не повлияло на исход выборов. Вы все равно вышли публично и подлили масло в огонь. Осталось так много вопросов без ответов, некоторые из них затянулись. Как, например, дряхлый отшельник Джо Байден получил на 15 миллионов голосов больше, чем его бывший босс? Толпа рок-звезд. Уверен, что для Барака Обамы это тоже было похоже на то, что казалось бы бросающим вызов законам известной физики и квалифицируемым вместо этого как чудо. Были ли выборы 2020 года чудом? Честно говоря, мы не знаем. Санлин Сёрфати впереди, исправление уже сделано. Это обвинительное заключение Fox News. Результаты наших президентских выборов были вырваны из рук избирателей, поскольку сеть публичная неоднократно продвигала миллионам своих зрителей. Заявление бывшего президента Трампа о мошенничестве на выборах 2020 года. Каждый американец должен злиться. Вы должны быть возмущены. Вы должны волноваться. Вы должны быть обеспокоены тем, что произошло на выборах в преддверии этих выборов. И в частном порядке ведущие и топ-менеджеры высмеивают ложь Трампа, Называя ее нелепой, действительно сумасшедшей чепухой и полностью сошедшей с рельсов. Откровение исходит из сотен страниц недавно опубликованных доказательств в рамках судебного процесса Dominion Vote in Systems против Fox News. В этом обмене текстовыми сообщениями через две недели после выборов. Такер Карлсон переписывается с другими ведущими Fox News. Кстати, Сидни Пауэлл лжет. Я поймала ее. Это безумие, говорит он об адвокате Трампа Сидни Пауэлли и необоснованных заявлениях Руди Джулиани. Сидни полный псих. Никто не будет с ней работать. То же самое и с Руди. Лора Инграм написала в ответ. Такер отвечает, что это невероятно оскорбительно для меня. Наши зрители хорошие люди, и они в это верят. Даже когда те же самые ведущие вышли в эфир, утверждая совершенно обратное. Хорошо. Эти проблемы с выборами все еще продолжаются, и были обнаружены тревожные нарушения, которые должны быть расследованы в полной мере. В ночь выборов сеть 1 позвонила в Аризону для Байдена. Служба принятия решений Fox News звонит в Аризону по поводу Джо Байдена. Это большое достижение для предвыборной кампании Байдена. По мере того, как беспочвенные теории заговора Трампа начали обретать силу. Это обман американской общественности. Поэтому мы обратимся в Верховный суд США. Карлсон написал своему продюсеру предупреждение о том, что Трамп может легко уничтожить нас, если мы сыграем неправильно. Судебные документы показывают, как в закулисной борьбе зрители восстали против Фокс за то, что она объявила конкурс в пользу Байдена в рамках внутренней коррекции курса, чтобы поставить прибыльность выше правды. После того, как репортер Фокс Ньюс Джеки Хёнрих проверила факт Вита Трампа об уничтожении голосов, Такер Карлсон написал своим коллегам, Пожалуйста, уволите ее. Серьезно, какого черта? Это ощутимо вредит компании. Цена акций падает. Fox News в заявлении утверждает, что судебный иск содержит тщательно подобранные цитаты, лишенные контекста. Как продолжал ведущий Fox News на этой неделе чтобы посеять сомнения. Были ли выборы 2020 года чудом? Честно говоря, мы не знаем. Мы не ожидаем получить ответ на это сегодня вечером в этом публичном и частном повествовании, распространенном вплоть до самых высоких уровней председателя Фокс Руперта Мердока. Согласно судебным документам, который не поверил предвыборной лжи Трампа и не только сказал об этом по электронной почте. Через несколько недель после выборов заявления команды Трампа были действительно безумными и разрушительными. Но он даже выдвинул идею о том, чтобы Такер Карлсон, Шон Хеннити и Лора Ингрэм появились вместе в прайм-тайм, чтобы объявить Джо Байдена законным победителем выборов. Чего тогда, конечно, никогда не происходило. Я не задавалась вопросом, каким был бы мир, если бы это случилось. Большое вам спасибо, Санлен. И я хочу сейчас же отправиться к Расти Бауэрсу. Бывший спикер Палаты представителей от Республиканской партии в Аризоне дал показания перед Комитетом 6 января о том, как он боролся с попытками Трампа отменить выборы. И он говорил об угрозах его жизни и безопасности, с которыми из-за этого сталкивается его семья. Также прямо Ван Джонс, бывший специальный советник президента Обамы по России. Я хочу поговорить с вами. Начните с вас. Оказывается, мы видим, что ведущие топ-менеджеры Fox News с самого начала знали, что то, что вы говорили о выборах, было правдой. Хорошо. Они знали, что то, что они называли ложью, смехотворно. Они сказали, что их зрители хорошие люди и, возможно, поверили бы в ложь. Но когда они выходили публично, они давали ему кислород. Они накачивали эту ложь Трампа о том, что выборы были украдены. Что вы на все это скажете? Что же это, несомненно, помогло бы многим на местах, поскольку мы пытались противостоять всему этому раньше, чем спросу на ложь? Интересно, что Fox News сказал бы, что мы должны сообщать новости, которые хотят зрители Это не то, что им нужно, и не та правда, которую они могли бы знать Это может им не понравиться Им может не понравиться Но это то, чего они хотят Но если бы они последовали примеру Мердока И вот тогда дело дошло бы до борьбы в окопах мы могли бы по крайней мере сказать, послушайте, Руперт Мердок, Fox News даже сказал, что это весьма сомнительно. Даже это было бы полезно. Но так вода льется по старому мосту, так сказать. Но это больно. Мне больно. Я имею в виду, Ван, это интересно. Я помню, как однажды наблюдала, как Нил кого-то, очень уважаемый ведущий Fox Business, отказался от пресс-конференции с тогдашним пресс-секретарем Белого дома Кейли Макинани. Потому что она выдвигала необоснованные обвинения в мошенничестве. И он сказал, и я помню это, потому что подумала, что же будет дальше, Нил, кого-то. Он сказал, что я не могу с хорошим настроением продолжать показывать вам это. И из-за подачи заявления в нем говорится, что команда бренда Fox News, возглавляемая Раджем Шахом, уведомила высшее руководство Fox News и Fox Corporation об угрозе бренду, как они это назвали, которая была вызвана тем, что сделал кого-то. Итак, мы выясняем, что кого-то назвали угрозой бренду Фокс, потому что он отказался от пресс-конференции, на которой кто-то лгал о выборах. Я имею в виду, это просто невероятно. Предлагает ли Фокс какие-либо последствия от любого из этих откровений? Знаете, я не знаю, согласятся ли они. Они, конечно, должны это сделать. И, кстати, сейчас считается ложной рекламой даже называть их Fox News. Это не новость. Новостная организация функционирует не так. Вы говорите правду. Вы без страха и благосклонности. Это буквально наша этика. Говорить правду о страхе или благосклонности. Вы совершаете ошибку. Вы извиняетесь за это. Ничего подобного не происходит. И у вас есть семьи, которые были разлучены. Браки были разлучены. Страна, которая была разорвана на части из заложной рекламы. Это что-то новое. Это больше похоже на профессиональную борьбу, чем на новости. И расти, вы ведь слышали Такера Карлсона прошлой ночью, верно? Даже после того, как он написал правду. Верно. Он вышел вчера вечером и нагнетал ложь и ложь о выборах. Опять же, называя это чудом. Вы из Аризоны, не так ли? У вас там есть кандидат в губернатора Кэрри Лейк, которая все еще лжет, утверждая, что победила на выборах. Верно, это продолжается даже сейчас. И мы вот-вот вступим в цикл президентских выборов, где Трамп снова баллотируется. Какой ущерб причинил Fox News по этому поводу расти? Ну, там есть самые разные уровни ущерба. Есть буквальный ущерб Доминиону, смарт-технологиям и другим который заключил сотни контрактов по всей стране с округами и штатами, чтобы предоставить оборудование, технологии и согласие на то, чтобы делать работу правильно. Все поставлено под сомнение, многие контракты потеряны и так далее, и так далее. Так что есть физический, я бы сказал, денежный ущерб. Есть физический ущерб людям и т. Д. Есть ущерб доверию людей в целом. И в этом во всех чиновниках, которых они избирали, чтобы поддерживать их все эти годы, ущерб носит повсеместный характер. И даже маленькие новостные группы для мам и пап, которые публикуют свои маленькие блоги и продвигают эти материалы снова и снова, это просто продолжается. Но обычно она начинается наверху, а затем каскадом спускается вниз к ним. Все в порядке. Большое вам обоим спасибо. Я ценю это.